Одновременно сеанс игры. Наклон больше вперед. Череп вперед больше. Ставим второй позвонок. Аксис. Нормальный челюсть. Наклон оставляем. Наклон оставляем. А, вот да? Да. К грудной клетке прижми. Нормально. Все. Вот такая у нас бывает. тренировочка. То есть, главное, Правильно, да. Теперь продиагностирую. На месте все или нет? Так, главное, пока один диагностирует, другой уже правит. И вверх, вверх, движение вверх. Повторяем, поднимаем голову вверх, выше. Вот так, да. И также вот вверх поддергиваем. Опа.